Первый шаг Я руку тяну сквозь пространство Открытой ладонью вверх Тяну сквозь робость, жеманство Тяну на удачу, тяну на успех Я знаю взлеты, знаю забвенья Неведомо многое и ничего Что нам толпа, что нам по деньги Если в душе пустота и никого Если крик, то пускай услышат Хоть эхом в горах, хоть и писк если чувства, то взаимные, знают, хоть миг счастью, пусть и так, А путь с каждым шагом не легче, с каждым вздохом уходит в бездну, И слова мои становятся реже, только писк хоть кровью брызнет.